Я Владимир здравствуйте. Сегодняшняя тема «Атеист верующий». Цинизм атеиста – ничто при лицемерием верующего. Что я хочу сказать этим выражением? К примеру, вы общаетесь с атеистом на тему вашей веры, вашей религии, Бога, чего-то божественного, любого чуда, в которое верите вы, но ну, не верит атеист. Как правило, человек – с взглядами, всегда говорит прямо и открыто. Я не верю в Бога, я не верю в Тебе, я не верю в Твоего Бога, я не верю в Божественное. Все это чушь, все это глупость, вымысел, бред и так далее. Это человек открыт. Пусть он, с Вашей точки зрения, относится к Вашему вероисповеданию, к Вашей религии цинично. То есть в циничной форме он говорит открыто и прямо. А теперь давайте... Рассмотрим, как часто бывают диалоги верующих людей о Боге. Как правило, они всегда открыты, всегда добры, всегда говорят о любви к Богу, о любви к людям, забывая в подавляющем большинстве о том, что любовь к Богу — это и есть любовь к людям, и наоборот. И эти люди очень часто лицемерят, говоря, что не живут по заповедям, что не верят в Бога, верят Богу, верят людям, любят Бога как людей и людей как Бога. Вот и получается, что цинизм атеиста – ничто пред лицемерием верующего. Атеист – он прямой и открытый человек, он говорит то, что думает и действует именно так, для него Бога нет. Но обратите внимание, что очень часто говорит верующий, он вам улыбается. В церкви, в приходе, он очень добр, он счастлив, он прекрасен, он безупречен. Но что происходит за пределами храма, за пределами его церквей, вне молитвы, вне его Бога? Этот человек способен на все. Очень часто это люди лгут. Это те люди, которые готовы совершить подлость. Очень много из этих людей, из верующих, Тех, которые ходят в церковь для галочки, ради того, чтобы выслужиться перед Богом, либо перед людьми, для того, чтобы заработать некие баллы. Я не говорю о том, что все верующие такие, как и не говорю о том, что все атеисты настолько прекрасны, как я их обрисовал. Я не призываю ни к атеизму, я не призываю ни к религии. Не имеет значения, кто вы. Это ваш личный выбор. У нас свободное государство, у нас свободная, я надеюсь, планета. Каждый человек волен выбирать свою веру, свою религию, либо вообще верить во что-то, либо нет. Но я говорю о том, чтобы вы задумались, кто вы, чем вы дышите, как вы живете, что вы говорите, что вы исповедуете. Если вы человек верующий, то будьте верующим. Если вы не знаете, что это такое, прочтите свое священное Писание. Если вы атеист то будьте честными до конца, не оскорбляйте верующих. Живите тихо, мирно именно так, чтобы вы не мешали отсутствием своей веры тем, кто верит. Никто не должен друг другу мешать и никто не должен друг другу навязывать свою точку зрения, ибо это считается нечестно, когда кто-то что-то кому-то проповедует. Вера, либо ее отсутствие, должны прийти к человеку сам самому. Вас никто не должен как барана вести, либо к религии, либо от нее. Это принятие решения сугубо личное. Посему вы должны помнить, кем бы вы ни были, будьте честны с собой, с людьми и совестью. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.